Вам хорошо известно, что 20 сентября этого года по инициативе Медицинского крымско татарского народа началась гражданская акция по пересмотру взаимоотношений с оккупированной территорией. Мы считаем, что закон о свободной экономической зоне, принятый в прошлом году, не отвечает существующим реалиям. Не может быть свободной экономической зоны, оккупированная территория, где властвует бандитизм, где имеются грубее нарушения прав человека. Поэтому мы говорим о том, что этот закон должен быть отменен. Что касается электропоставок. Заключенный договор об электропоставках тоже не отвечает интересам нашей страны. Он ущербный, причем заключен с лицами с энерго, который был у нас отнят оккупантами и с лицами, которыми у нас находятся в розыске. Поэтому этот договор тоже должен быть пересмотрен. Мы выдвинули свои условия. В первую очередь, до окончания этой оккупации оккупанты, по крайней мере, должны придерживаться каких-то цивилизованных правил. В первую очередь, мы требуем немедленного освобождения тех заложников, которых совершенно необоснованно они арестовали. Создать комиссию по расследованию фактов похищения и убийства наших граждан. Мы требуем также, чтобы был допуск международных организаций для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории. Мы также требуем, чтобы на территории оккупированной были восстановлены те демократические права, которые существовали до оккупации. Что касается технических вопросов, конечно, мы сделаем все возможное, допустить всех необходимые службы с тем, чтобы они произвели какие-то ремонтные работы, с тем, чтобы, для, чтобы не, не постраждали какие-то наши объекты, как на территории Крыма, так же и на территории материковой части Украины. Но договор о поставках электроэнергии однозначно должен быть пересмотрен или вообще аннулирован. Не может быть свободного посвящения электроэнергии в оккупированную территорию, где -то грубо нарушаются права наших граждан.